Кто такой Марк Астера? Этим вопросом задаются многие игроки проекта MyHomeRP. Всем привет! Этот ролик – это ответ на этот вопрос. Не забывайте вводить мой никнейм на проекте MyHomeRP при регистрации, а при достижении третьего уровня мой секретный промокод Астера, который даст вам 5000 долларов и МХ плюс на неделю. Присаживайтесь поудобнее, а я вам желаю приятного просмотра. Нельзя вернуть прошлое. Нельзя вернуть прошлое? Нет. Ну, конечно же, можно. Ну, конечно, можно. Конечно можно. Конечно, можно. Марко Асцеро, исходя из описания жителей, это скромный итальянец, жилец богатого района. Основал свою компанию, зарабатывает на людском труде. Владел сетью клубов и магазинов. Знаком лично с многими известными личностями наших времен. Но так ли это на самом деле? Давайте копнем чуть глубже в историю этого персонажа. Под маской богатого олигарха скрывается влиятельный итальянский мафиозник. Он является частью криминального общества, заработал свое состояние на грабежах и грязных делах. Состоял в так называемом братском круге, состоящем из 20 человек, а после из 11. Более известном как Brothers Circle, или же в переводе на бугуинский братский цирк. Его близкими соратниками были Сергей Кватроки, которого посадили за насилие и грабежи в Элькатрас более года назад. Иван Мельничук, влиятельный бизнесмен Вос и основатель компании Парадокс. Ну а если хочешь сильное и недорогое оформление, я могу посоветовать группу дизайна Парадокс. Здесь ты можешь найти довольно большое количество качественных работ по низким ценам. Акция действует до 4 января включительно, так что успейте заказать оформление, ссылку ты можешь найти в описании. А также Роман Мейсау, о котором информации у нас нет. Мы знаем лишь о том, что Роман Мейсау и Иван Леничук вместе основали несколько бизнесов под наименованием «Парадокс». Сейчас факт управления Романом одной из деятельностей компании не подтвержден. Роман считается пропавшим без вести или иммигрантом в Южную Америку. Связывал Марка свои дела в основном с русскими, ибо проживал в России некоторое время. Из Италии был депортирован за крупный наркооборот и регулирование преступной деятельности. Его должны были посадить, но из-за большого влияния он сумел увернуться от закона и отделался лишь запретами на въезд в страну. В младшие годы имел большое количество друзей, однако Марка не понимал, что они с ним только из-за выгоды. Спустя в некоторое время эти так называемые друзья были потеряны в по слухам, именно Марка совершил убийство этих друзей, ведь их тела были найдены в земле старого имения семьи Астер. Но это всего лишь слухи, и официального подтверждения тут нет. Совсем недавно он решился на один из самых трудных поступков, это начать работать на государство. Каким-то образом он попал в агентство, где ввел деятельность и закрывал дела, связанные с его преступностью. Мы не знаем, каким образом он смог это провернуть. Скорее всего, у него есть хорошие связи является ли он безумцем? На эти вопросы мы сами хотели найти ответ, потому что этот человек уходит от всех расследований, преследований и обысков. Сейчас Асцера ошивается где-то в лос -Антосе. Мы раскрыли его сущность и деконструировали его облик. Никто не знал до этого момента этой истории. Ну что же, спасибо всем за просмотр, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Кстати, не забывайте, что в описании я оставил еще ссылку на канал Мисал, а также на мою группу. Всем удачи и и всем пока.